Следующий момент. Вы знаете, к нам сейчас доедет очень много из зарубежных коллег. Во-первых, мы отличаемся от педагогического вуза чем? Казанский федеральный университет сейчас дает самую широкую в России вариативность получения учительской профессии. Педагогических вузов как таковых практически в мире нет. Нет этого выявления. И э, сейчас и у нас задумались в России, что Человек, если он хочет стать учителем, он иметь, должен иметь разные пути вхождения в профессию. После окончания, например, классической физики, да, получается или химии, да, да, и так далее, что делать было достаточно сложно. Поэтому Казанский федеральный университет, вот сейчас я не преувеличиваю, если кто-то хочет со мной поспорить, может мне возразить. И, меня очень, кстати, легко найти, э Наше здание располагается на улице Мартыновой межловука дом один и кабинет директора находится прямо около добро входа. Пожаловать. Добро пожаловать. Мы можем вам все это объяснить. Отдельно рассказать и про национальное образование, тема которая тоже сейчас очень и очень актуальна. И вот мы обладаем такой инфраструктурой. Во-первых, мы имеем несколько входов в учительскую профессию, несколько треков сейчас. Не случайно, когда началась реализация программы модернизации педагогического образования, на первом этапе, Казанский федеральный университет разрабатывал три проекта из 23. Это 14% примерно объема работ. А педвузов, в вузов, которые готовили в России, более 100 да, получается. А сейчас мы один проект из 8 реализуем. Это тоже примерно 12% от объема работ по России, связанных с разработкой новых технологий, новых методик, новых стандартов педагогического образования. И вот это... Далее, мы имеем две собственные школы, два лицея. Причем... Когда беседуем с коллегами, говорят, мы имеем базовые школы. Базовых школ у нас более сотни, а мы имеем две школы, которые являются настоящими университетскими, где университет определяет политику их развития. И вы прекрасно знаете, какие они результаты показали в этом году. Это лучшие школы Татарстана. Я думаю, и лицей Лобачевского, который уже зарекомендовал Конечно. себя, и эти лицей, не станут на ноги. Да? Мы имеем в структуре Казанского федерального университета собственный центр повышения квалификации учителей где ежегодно обучается более 7 тысяч студентов, и у нас есть реальная система Life Learning, то, что сейчас реализуется, система образования в течение всей жизни, к сожалению, в других регионах нам ну, завидуют черной-белой завистью коллеги из других регионов, потому что везде есть институты развития и образования, которые занимаются повышением квалификации учителей. Что это за структуры? Структуры, которые, как правило, не имеют собственных кадров которые основываются на наемном труде. Да? У нас же все свои, да? все свои преподаватели. И поэтому, когда мы имеем такую структуру, мы имеем возможность сопровождать учителя в течение всей жизни. Мы имеем планетарий, мы имеем различные детские лагеря, где проводится смерть. Да? Это как раз-таки, ну, возвращаясь к началу самого нашего разговора, то, что недоступно простому плоды, педагогическому вузу. Плоды вызову. синергии, да, плоды да, слиянию, да, все да, это было да, бы невозможно. Конечно. А вы говорили про треки к в профессию педагогической. Расскажите о них подробнее. Что, что это за треки? Треки. Во-первых, Казанский федеральный университет имеет все уровни педагогического образования. Первый трек — это традиционный педагогический бакалавриат. Второй трек — это педагогическая магистратура, то, что мы сейчас имеем. Да. Третий трек — это профессиональная переподготовка, вот на которую как раз-таки сейчас мы делаем и очень большую ставку. Шесть, ну, по разным подсчетам от 60 даже до 80% молодых людей ошибаются с выбором профессии. Вот я бы к вам хотел обратиться, кто вы по профессии, какое образование вы получили? Я получил образование экономист. Экономист, да. А сейчас однозначно специальность у вас журналистика. Экономическая. Экономическая журналистика. Но вам еще повезло, но ведь очень много людей не работает по первой специальности. И как мы можем это определить? Может ли ребенок, то есть молодой человек в 18-летнем 18 возрасте сделать правильный выбор? Он, ну, это малореально. Так мы должны создать возможность, чтобы он имел возможность перейти, если на каком-то этапе понял, поступив, например, на классическую химику, химию, понимая, что он не будет там ученым, да, да, что это не его, чтобы он имел возможность перейти в педагогику, и получить здесь профессию. Да. И вот в педагогическом вузе у них ведь нет классической составляющей. Ему этот трек не нужен. А мы, имея, КФУ обучается почти 45 тысяч студентов, да, мы ведь это огромная масса. Если даже 50 из них... Ежегодно будут приходить в учительскую профессию, причем осознанно будут приходить. Это ведь не для времяпровождения. Они выбирают, они платят за эту профессиональную переподготовку. Кстати, это одна, это годичная модель популярная в Великобритании. Они получают эту профессию, они приходят в школу. А в школе вы сейчас знаете, что несмотря на все усилия, все равно дефицит кадров в той или иной степени присутствует. Раз, есть и возрастные противоречия, падикосы, да, которые есть в, в, среди педагогов школ вообще республики. Причем, если не нужно каким-то образом конкретизировать, проблемы с подготовкой учителей, проблемы с вообще наличием учителей, они существуют практически в любой стране мира. Даже в Германии сейчас началась реформа педагогического, подготовки учителей, у них нет педагогического образования, потому, потому что в некоторых землях, вот, например, мы недавно были в Саксонии, да, у них катастрофическая нехватка учителей. И они теперь ищут как можно быстро и эффективно подготовить учителя для того, чтобы закрыть те пробелы, которые имеются. Я бы хотел сказать еще об одном моменте: о том, как к нам начали поворачиваться зарубежные партнеры. У нас сейчас очень много контактов, очень много приглашений. Вот я сказал у Германии, они сейчас реализуют реформу. Буквально через там, полтора месяца мы выезжаем, целую группу преподавателей в Германию. В качестве экспертов по реализации их концепции модернизации процесса подготовки учителей. Я, может быть, это и не такое там, там знаменательное событие, но коллеги из Германии оплачивают наш проезд, проживание, нам платят за нашу работу. Это в Дрездене и в Марбурге. Да? Да. И ну, я думаю, сам факт, что нас приглашают и нам оплачивают наш труд, тоже какой-то ну, показатель того, наверное, интереса к тому, что мы делаем. Еще один важный фактор. Э, ну, это вообще, я думаю, для нас такое знаменательное событие. Вы знаете, когда педагогические вузы были присоединены к Федеральному университету, ведь и в самом Федеральном университете это было воспринято неоднозначно. Существует своеобразное такое ну, деление, да, получается. Есть там, выдающиеся ученые, это физики, химики, там, медики, биологи, а есть гуманитарии. Есть еще педагоги, получается. И я прекрасно помню одно из первых таких крупных собраний, когда профессор, физик, встал и, обращаясь к ректору Чватуга сказал: Вы превращаете нас в педон, <связывая> да, получается, да? Да. на что ректор ему ответил, да, получается. И, кстати, нам, кстати, в этом плане очень повезло, я считаю, педагогом, да, Потому что э -э, научные. Преподавательский путь нашего лектора начался в должности ассистента кафедры общей физики Елабужского государственного педагогического института. Поэтому проблемы педагогического образования он знает, и он ответил этому профессору, я не знаю, уважаемый профессор, будет ли заказ на вашу программу в ближайшем будущем, ну, на подготовку учителей, заказ будет всегда, да? и это в этом наша социальная миссия. Поэтому вот... Мы за эти годы смогли немножко изменить отношение и статус к э, педагогике, да, и к образовательной составляющей. Помимо педагогического образования, у нас сейчас есть масса проектов, связанных с аудитом, коррекцией, улучшением образовательного процесса в высшей школе. Я вот не поверите, да? у меня есть группа преподавателей, которые занимаются аудитом образовательного процесса с точки зрения технологии обучения, владения аудиторией, психологических знаний, да? даже поведения педагога. Да? У них очень интересная методика, да? и они приходят в аудиторию, анализируют педагога, чем он занимается, может ли он удержать в внимании студентов. Один наблюдает из экспертов за преподавателем. Пользуется ли он э, современными техническими средствами? Да, вообще, о чем он рассказывает? Соблюдает ли он план лекции? Да, э, потому что, ведь, ну, в моем понимании, вот лекция должна включать определенный набор дидактических единиц, содержания, да, получается. Да, да. И как каждое отвечение от сути да, ⁇ это потерянное время, которое, это не невыданные здания, знания студента. Они анализируют. Второй преподаватель, эксперт, анализирует студентов. Чем они занимаются? Ведь педагог не только должен прийти и отчитать свою лекцию. там, Я не говорю, хорошо или плохо. Он должен ведь обладать психологическими знаниями, как вовлечь в этот процесс. Как даже приструнить того студента, который сидит там на задней партии и не занимается. Вот этой компоненты, этой компоненты в классическом университете нет, понимаете? Потому что преподаватель считают, на мой взгляд, Учить можно так, как я могу. А как они учатся? Вот я со многими коллегами общаюсь. Я говорю, вот тебя не учили, вас, вас не учили, говорю, вас не учили преподавать. Вы уже не имеете педагогических знаний. Как? Я говорю, я скажу вам, как. Вы копируете одного из лучших преподавателей, который учил вас, он говорит. Да, да. А он копировал того, да. Но ведь с точки зрения технологий, знания о человеке, наука ушла намного вперед. И вот сейчас эта группа проводит такой аудит. Работа у этой группы расписана на три года вперед. Причем это хоздоговорная группа. Да, институты заказывают вот эту программу аудита. После этой программы аудита, когда практически это очень такая ну, э, корректная информация о каждом преподавателе, интересная для прежде всего для администрации, да, то есть как он работает, после этого в, вдаются в очень вежливой форме рекомендации какие курсы повышения квалификации ему нужно пройти, да? чего ему не хватает, да, получается. Может, ему не хватает курса по риторике, может, чего-то другого, да? и после этого они проводят курсы повышения квалификации. Да? Институты платят вот, за директора, теперь мы начали это с высшей школы информационных технологий, сейчас это идет, уже процесс пошел уже по другим институтам, которые просто-напросто терзают меня. И вот я отвлекся от мысли о том, что мы смогли доказать свою нужность для Казанского федерального университета педагогии с точки зрения сопровождения образовательного процесса и с точки зрения педагогического образования. Поэтому в этом году произошло знаменательное событие для нас. Педагогическое образование стало одним из приоритетов развития КФУ в 2016 году. И наш проект «Учитель 21 века» он прошел через конкурсный отбор Международного совета программы 5.100. Поэтому мы реализуем сейчас новый проект и очень важный. И вот как показатель, когда мы стали списываться, искать лидеров этого проекта, а его главное условие ⁇ найти мирового лидера в этой области, который бы руководил этим проектом и передавал свои знания уже нам. Здесь, да, получается. Идеология там такова. Мы стали искать лидеров, да. И руководителем проекта согласился стать профессор университета Оксфорда, почетный профессор университета Оксфорда, вице-президент британской ассоциации, он был президентом британской ассоциации исследований в образовании Иоанн Мендер. Вы знаете, вот это ответ я, э, лучшего университета, лучшего, вот, лучшего университета вот по э, результатам э, рейтинга Times Higher Education 2016 год. Следующий подровняю. момент. Да, на другой проект мы сейчас обратились помимо педагогического образования еще к одной важной теме. Она связана, она актуальнейшая тема адаптация детей мигрантов, мусульман, прежде всего. Да. Причем мигрантами занимается и высшая школа экономики, у нас есть признанные uh -huh. лидеры научные, да, а педагогической составляющей этим пока не занимается никто. А учителей ведь к этому нужно готовить. Вы знаете, мы поражаемся ну, невежеству отдельных учителей в этой области. Начиная с незнания, например, религии другого народа, там, она может там, варьироваться, да, там, учитель там, христианин не знает э, какие-то основы ислама, да, основные, а учитель-мусульманин, э, допустим, там, не знает, или учитель атеист, да, получается. Да. То есть это, это крайне важная необходимая работа на перспективу. Мы ведь пока привыкли, что Татарстан вообще, ну, честно говоря, такой оазис. Да, оазис межкультурного взаимодействия, понимания и так далее. Да. Но ведь э, есть и настораживающие явле явления. Поэтому мы стали развивать этот проект. Мы э, нашли, да, то есть познакомились с Диной Бирман. Это редактор ну, топового журнала по э, мультикультурным отношениям. Она работает в университете Майами. Да, у нее ее... Очень высокий для гуманитариев Хирш, 16, да, то есть, получается, это очень крупный ученый, который именно специализируется на детях-мигрантах-мусульманах. Да? Да. И э, мы три месяца с ней вели переговоры. И только когда мы с ней пообщались по скайпу, да, мы смогли ее убедить. И она ведь телеграммотно посмотрела нашу публикацию, чем мы занимаемся, да, получается, какова репутация, насколько мы интересны, какова у нас ну, эмпирическая составляющая то есть, для исследования. Да? И год назад она отказала в высшей школе экономики быть приглашенным профессором. Нам она дала согласие, и буквально через два месяца она приезжает к нам и начнет работать и вновь возглавил лабораторию, которая будет заниматься исследованием этих процессов здесь. Но нам нужны опять-таки методики, как это происходит. Для примера, я вот полтора года назад был в Глазго, и нас возили в школу, где локализованы пакистанские дети. 95% пакистанских детей показывали, как там особые достижения. Там, как они работают, а в моем понимании это было гетто. Ее их просто там локализовали, там, и так далее. Поэтому в Америке вы тоже прекрасно знаете. Это, это непростые, да. Страшные. Вот Но как, Европа особенно. Да, как их сопоставить. Этот же исследование мы ведем с техническим университетом Дрезден, с их центром по миграционным процессам. К нам с нами идут на контакт. И вот, вы знаете, не Иоанн не Дина Бирман, там вот, буквально недавно коллега из э, University College of Dublin дал согласие сотрудничать. Да. Вы знаете, они бы не дали согласие сотрудничать с тем вузом, который был бы их неинтересен и каким-то образом мог их, наверное, опоручить, Понимаете? Да. И это вот, ну, а потому что ту репутацию, которую они зарабатывают, для них достаточно важна. Я честно скажу, что они у нас будут получать не такие большие деньги по западным меркам. Это небольшая для них сумма, да, получается, да. Но они дали согласие с нами вот причем настолько ну, конкретно и пунктуально, когда мы с ними переписываемся, они спрашивают, что вы хотите, какую проблему, как и так далее, чем я могу быть полезен для вас. Да? И вот это, я думаю, как раз-таки ответ да, вот на то очернительство, да, на тот, ну, наверное, на зависть просто, на банальную зависть, получается, которая существует в отношении Казанского федерального университета. Поэтому я... Пользуясь возможностью, хочу пригласить тех, кто в это не верит, в наш институт психологии и образования, где вы будете иметь возможность встретиться с преподавателями. Это касается и проблем национального образования. Да. Поэтому, наверное, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Буквально через полтора месяца мы завершаем ремонт Нашего старинного здания на улице межлова 1 Все казанцы помнят это здание, да. И вы, наверное, помните, что, в каком оно состоянии было несколько лет назад, когда я пришел в это здание, бежали потолки. Провисал пол, да, получается, на первом этаже была плесень на стенах, да. то э, я считаю, что в таком вузе, наверное, и духа быть хорошего не может, понимаете, не может быть хорошего настроя. Да? И вот через полтора месяца у нас завершаются очередной этап ремонтных работ. Мы будем открывать центр педагогической магистратуры. Это тоже одно из наших новшеств, потому что мы будем готовить новых магистрантов. Поэтому информация будет на сайте. Мы вас приглашаем на эти события. И я думаю, студенты... Э которые учатся у нас, они не пожалеют о том, что они выбрали и Казанский федеральный университет, и Институт психологии и образования, и еще один аргумент. Вы знаете, вот есть очень важный критерий, который учитывается экспертами, как во всем мире, так и сейчас в России. Это количество студентов, которые поступают в тот или иной вуз на платное обучение. Это называется ⁇ я голосую ⁇ Рублями или ногами получается, Вот 55% студентов в Институте психологии и образования учатся на контрактной основе. Конечно, хотелось бы, чтобы их было меньше, чтобы было бы больше бюджетных мест, которые мы бы получали бы от Министерства образования и науки Российской Федерации, потому что доступ к образованию должен быть более таким простым, да. Но, тем не менее, они выбирают именно наш институт. И бывает даже удивительно видеть. Когда ты видишь, ну, я назвал средний наш балл 74, когда ты видишь условно говоря там шестидесятью, баллами, например, абитуриенты, которых нам не попадает на бюджет, но может поступить там близлежащие вузы с этими баллами спокойно может пройти, получается, да? а идут к да, он все равно выбирает платное обучение. Поэтому я не преувеличиваю, то что 55 процентов студентов учатся платно, да? то есть они, значит, выбирают Качество образования, которое у нас есть, выбирает наш уз, это самое лучшее подтверждение тому, что мы на правильном пути и что рейтинги все-таки имеют тоже положительные свойства.